Добрый вечер и добро пожаловать evening, сегодня вечером к Такеру Карлсону. Карлсону. Восточная Палестина, штат Агая, находится прямо на границе Пенсильвании, всего в нескольких шагах от нас. Так что все значительное, что происходит там, в Восточной Палестине, скажем, ядовитое грибовидное облако, поднимающееся на тысячи футов над городом, обязательно повлияет на соседний штат. И именно поэтому через три дня после того, как там сошел с рельсов поезд, пролив большое количество опасных химических веществ на землю и воду, губернатор Пенсильвании Джош Шапира провел пресс-конференцию по этому поводу. Шапира объявил, что власти решили поджечь эти химикаты, и это было очень хорошо. Никто не должен быть излишне встревожен. Сжигание этих химикатов, сказал Шапира, прошло, цитирую, как и планировалось. Официальные лица на месте происшествия тем временем объявили, что сжигание, цитирую, идеальное. Майк Дивай, губернатор штата Агая, согласился со всем этим. Ответственные люди, инженеры железных дорог и натирающие за ними чиновники штата, держали все под контролем. Поэтому два дня спустя приказы об эвакуации жителей были официально отменены, как власти. Восточной Палестине, так и за границей в Пенсильвании. Это было на прошлой неделе. В последующие дни многие люди задавались вопросом вслух, действительно ли это было мудрое решение поджечь тысячу галлонов фенинхлорида, выпустив биологическое оружие эпохи Первой мировой войны, воздух над населенным районом? Это было хорошее решение. И действительно ли два дня спустя людям было безопасно возвращаться в свои дома? И если это было безопасно, то откуда нам это знать? Действительно ли кто-нибудь ответственный отслеживает с какой-либо точностью уровень смертоносных химических? веществ в воздухе, земле и воде, в Восточной Палестине и вокруг нее. Нет, по-видимому, никто этим не занимается. И это очень огорчает, если подумать. Говорите о провале на всех уровнях. Первая First, обязанность правительства защищать своих граждан. Так что это плохо. И это очень плохие новости для таких безрассудных политиков, как Джош Шапира и Майк Дивайн которые, возможно, помогли сделать эту катастрофу намного хуже. Поэтому сегодня вечером и Дивайн, и Шапира отчаянно пытаются пересмотреть свои предыдущие заявления о так называемом контролируемом ожоге. Теперь оба решили, что ядовитое грибовидное облако над Восточной Палестиной, которое они подписали и одобрили по телевидению, на самом деле было плохой вещью. Все пошло не так, как планировалось. Это было не идеально. И оба губернатора теперь опознали здесь злодея, но не как себя, нет, конечно, нет, а как железную дорогу Норфолк-Саутерн. Оба рассматривают судебные иски против компании. В акте удивительно наглого прикрытия задницы Джоша Кира даже написал письмо в Белый дом и Департамент транспорта, в котором утверждал, что Норфолк-Саутерн цитирует, «Не желая изучать или формулировать альтернативные варианты действий по их предложенному вентиляционному отверстию и сжиганию». Было совершенно очевидно, говорит он, что там, вероятно, была цитата «более безопасный» общий подход для служб первого реагирования, жителей и окружающей среды. Это было очень очевидно. Он никогда ничего не говорил об этом. Это замечательно. И для протокола мы здесь не защищаем Южный Норфолк. Мы только указываем на то, что Южный Норфолк получил решительную поддержку Джоша Шапира и Майка Дивайна, когда он поджег эти химикаты и вызвал грибовидное облако. И, кстати, администрация Байдена тоже одобрила это. По словам Пита Буттигига, официальные лица Байдена были на месте происшествия. Но почему-то они ни разу не сказали, сказали ни слова о облаке, пока его фотографии не вызвали возмущение в социальных сетях. И, конечно же, они этого не сделали. Они даже не заметили. Это не имело никакого отношения к справедливости или изменению климата. Восточная Палестина, бедный белый городок, который проголосовал за Трампа. Так что, честно говоря, кого это волнует? Никому в администрации Байдена не было до этого дела и это зверство. Люди, чье безразличие сделало это возможным, должны потерять свои рабочие места, начиная с Питабутигга и заканчивая губернаторами Джошем Шапира и Майком Дивайном. Им было все равно, и их поймали на том, что им все равно. Но Даже Майк сегодня вечером Майку Дивайну явно все равно. Вот он настаивает, что все в порядке. Так что, если бы это была ваша семья, губернатор, вы бы не возражали, если бы отправили всех домой? Да, посмотрите, мы указали на это. Мы собираемся продолжить тестирование воздуха. Мы собираемся продолжить тестирование воды. Но это говорит о том, что это очень, очень безопасно. Да, мы указали на это. Своего рода клинический ответ и нечестный, потому что, конечно, Майк Дивайн не живет в Восточной Палестине, и на это никогда нет никаких шансов. Животные в Восточной Палестине умирают тысячами, и вам не нужно быть химиком, чтобы знать, что это нехорошо. Город отравлен. Жители беспокоятся о том, что все еще находится в воздухе, почве и воде их сельской общины. Только не говорите мне, что это безопасно. Что-то происходит, если рыба плавает в трещину. Официальные лица штата Агая подтверждают, что около 3500 рыб погибло в местных водах в течение в нескольких дней после крушения, но настаивают на то, что тщательное тестирование показывает, что угрозы другим диким животным или людям нет. Они говорят, что есть только неофициальные свидетельства заболевания жителей и никакой подтвержденной связи с опасными химическими, химическими веществами на борту поезда. Есть только неофициальные свидетельства. Это также называется наблюдаемой реальностью. Возможно, Тони Фалчи скоро появится перед лекторами о науке. Аманда Бешир, скорее всего, не будет слушать. Она живет там, в 10 милях от Восточной Палестины, в Лиме она говорит, что даже в Лиме, вернее, на таком расстоянии, горящие химикаты пахнут хлором и причиняют боль ее глазам. И она также говорит, что ее цыплята, и это нехороший знак, чтобы они не говорили, умирают без объяснения причин. Я подошла к клетке, и, и this, вот что я нашла. Аманда Брэшерс собиралась покормить своих пятерых кур и петуха сегодня утром, morning, когда обнаружила их всех безжизненными, all, практически в том же положении, без каких-либо признаков хищника, проникшего в их вольер. Я очень расстроена и очень запаниковала, потому что, может быть, это всего лишь цыплята. Но они моя семья. Брэшер говорит, что вчера ее цыплята были живы и здоровы. Она считает, что запах, возникший после взрыва поезда с химическими веществами, сошедшего с рельсов в Восточной Палестине, виноват во внезапной смерти ее птицы. Запись моей видеокамеры показывает, что мои цыплята были в полном порядке до того, как у них начался этот ожог. И как только они начали гореть, мои цыплята замедлили ход. Поэтому, как всегда, если вы хотите знать, что на самом деле думают люди, не обращайте внимания на то, что они говорят. Слова стоят дешево, а люди лгут. Следите за тем, что они делают. Майк Дивайн может сказать, что в Восточной Палестине безопасно, но вы заметите, что он там не ночует. Одна женщина, которая там живет, заметила, что федеральные чиновники, заверяя всех, что все в порядке, были одеты в костюмы защитной защиты. Когда вы наблюдаете за людьми, которые ведут расследование, на всех них надеты эти гигантские защитные костюмы. Но почему-то людям безопасно возвращаться в эти дома. Они эвакуировались всего в миле отсюда. Кто-нибудь за пределами этого, вы как бы сами по себе. Если вы хотите уйти, вы можете уйти. Если вы хотите пить воду в бутылках, берите ее, покупайте, если хотите. Но все это за наши собственные деньги, и это вызвано тем, что компания зарабатывает миллиарды долларов, а о нас забыли. Итак, люди, которые там живут, очевидно, хотят получить ответы на некоторые вопросы. «Это абсолютно безопасно», — говорит парень в защитном костюме. Поэтому жители Восточного Палестинского центра собрались в ратуши. Мэр только что сказал жителям, что он ничего не слышал ни от кого в Белом доме, не слышал до вчерашнего дня когда это начало становиться для них политической ответственностью. Мэр также сказал, что понятия не имеет, где пит-бутигик сегодня вечером. Мы знаем, где Кейтлин Шварцвальдер сегодня вечером. Она прямо перед ратушей, где никто из чиновников администрации Байдена или железнодорожной компании не потрудился появиться. Она владелица питомника Деберманов фон Шварца в Пенсильвании. Она обожает собак. Она живет примерно в миле от границы с Восточной Палестиной. И ее только что попросили подписать отказ, пообещав не подавать в суд на агентство, контролирующее воздух вблизи ее собственности. Мы подумали, что это красноречиво. Кейтлин шварц присоединяется к нам сегодня вечером со своим бойфрендом Крисом Уэлсоном. Кейтлин и Крис, большое вам спасибо, что присоединились к нам. Кейтлин, не могли бы вы просто объяснить свое опыт с чиновником, который попросил вас подписать отказ от ответственности? Конечно. Поэтому я могу вам сказать, что мы хотели бы провести независимое тестирование. И люди в Норфолке предположили, что они собираются предложить услуги независимой испытательной компании для проведения испытаний воздуха и воды для нас. Когда эти люди пришли в нашу собственность, компания называлась КТЭ, я называю ее КТЭК, и они подъехали к нашей собственности, вышли на нашу подъездную дорожку и сказали, мы здесь, чтобы проверить воду и почву. И я сказала, хорошо, значит, вы, ребята, независимы от Норфолка, а они ответили, не совсем. И тогда они вручили нам контракт. В контракте говорилось, что, по сути, Норфолк или любой из его филиалов собирались посягнуть на собственность, они собирались провести тестирование. И что это, по сути, соглашение, а не разглашение. Сейчас я не юрист, но что я могу вам сказать, так это то, что я не хотела ничем рисковать ради своего будущего, будущего бизнеса, подписывая этот uh, контракт. Агентство по охране uh, окружающей uh, среды тоже было uh, там. И мы спросили, Крис специально спросил агентство по охране окружающей среды, могут ли они прийти сами или без that подписания каких-либо соглашений, и они отрицали это. Да. Заставить well, yeah, компанию, uh, которая обучила сошедших с рельсов, тестировать последствия схода с рельсов. Это немного похоже на то, как если бы Файза возглавила управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. О, я думаю, мы это сделали. Итак, Крис, позвольте мне просто спросить вас. Вы платите налоги, как и все в этой стране. Разве вы не ожидали, что когда произойдет подобная экологическая катастрофа, официальные лица штата и федерального агентства по охране окружающей среды Пенсильвании, а администрации Байдена будут на месте происшествия, чтобы узнать, отравились вы или нет? Да, я ожидал. Я ожидал, что наши you know, правительственные чиновники проявят инициативу, агентство по охране окружающей plate, среды EPA проявит инициативу и начнет давать нам прямые ответы. А на данный момент мы не получаем answers. никаких прямых ответов. Uh, даже колодцы говорят, что наша почва и наша вода хороши, а воздух хороший. Но вы знаете, у нас все еще есть животные, которые умирают, люди, у которых симптомы проявляются каждый божий день. Итак, Фима, где вы? Правительственные чиновники, почему вы не подходите к делу? Да, что же, мой непрошенный совет, доверяйте анекдотическим свидетельствам. Мне жаль, Кейтлин, продолжайте. Поэтому я думаю, что одна из вещей, которые мы пытаемся сделать здесь, это провести независимое тестирование, и, к сожалению, это очень дорого. У нас были люди. Три разные компании из экологических служб давали нам расценки. И эти сборы составляли от 15 до 50 долларов с нулем. И я могу говорить по опыту. И могу сказать, что немногие люди в этом районе могут себе это позволить. Итак, если мы хотим получить непредвзятые ответы, то нам придется потратить деньги, которых у нас нет. Да, и какой смысл иметь агентство по охране окружающей среды? Я ценю это. Я ценю то, что вы оба пришли сегодня вечером, Аллен Шварцвальдер и Крис Уэллс. Спасибо вам. Безусловно. Так, насколько же это плохо. <связать> действительно это, нужен, это, нужен некоторый опыт работы с химией, чтобы действительно понять это. Силка Джиана эксперт в этом. Он специалист по опасным отходам. Он говорит, что город Восточная Палестина фактически подвергся ядерному удару. Он присоединится к нам сегодня вечером, чтобы объяснить, что это значит. Так что я ценю ваше участие. Как вы, потратив всю свою жизнь на оценку таких вещей, как разливы химических веществ, как вы оцениваете состояние Восточной Палестины сегодня вечером? Это очень хлопотно. Эти бедные люди не по своей вине стали жертвами системных сбоев в системе транспорта, железнодорожного транспорта, и это проявилось в этом грибовидном облаке, которое им пришлось испытать в своем городе. Одна из причин, по которой я сделал комментарий о том, что мы взорвали город химическими веществами, заключается в том, что кто-то из Дарлингтона, штат Пенсильвания, снимал на видео облако, которое пролетело над его собственностью, и вы могли видеть, как радиоактивные осадки, выходящие из облака, попадают на его собственность. А я смотрю на него и говорю, это напоминает вам одно из тех апокалиптических шоу, где выпадают ядерные осадки. И я подумал об этом и сказал, да, мы по сути разрушили целый город только для того, чтобы снова запустить железную дорогу. А ранее я был вовлечен в это, потому что средства массовой информации не говорили правды. Спустя несколько дней после этого не было никакой ограниченной информации. Они не знали, что у них есть. И это противоречит логике. Если вы собираетесь устранить проблему, если вы собираетесь, чтобы ваши пожарные службы и другие группы реагирования позаботились об этом, вы должны знать, что, черт возьми, у вас есть. И дошло до того, что мне показывали фотографии вагонов поезда, местные СМИ, и я определял, что находится внутри, основываясь на номерах Юнот или номерах вагонов поезда. И когда они рассказали мне о своем плане, в тот момент у вас Наскорило несколько машин, у них были неконтролируемые ручные линии Они сохраняли хладнокровие автоцистерн А потом я узнаю, что они тянут Неконтролируемые ручные линии Чтобы держать автоцистерны в прохладе Так что это просто приведет к нагреву Автоцистерн, что они и сделали А потом они объявили, что один из них Был очень близок к катастрофическому отказу И я сказал, что если они не нальют В него воду, он будет продолжать Нагреваться И превратиться в то, что называется блеви И это повредит другие контейнеры А потом мне сказали Нет, они собираются взорвать все эти Машины, чтобы этого не случилось. И я мог бы сказать вам, мистер Карлсон, я снова и снова рассматривал инциденты на железной дороге, потому что в Янгстауне, штат Огайо, есть три железнодорожные линии, которые проходят через наш город. Поэтому, как шеф и как инструктор, я учил своих ребят предвидеть события. И я изучал один конкретный случай за другим, придумывая различные сценарии, просто чтобы все продолжалось. И я ни разу за 39 лет не слышал о том, чтобы они взрывали железнодорожные вагоны, сбрасывали все химикаты в траншею и поджигали. Их. Я был ошеломлен. И вы знаете, когда вы поджигали это вещество, вы создавали фазгены, вы создавали хлориды водорода. Вы создали этот шлейф, и в этом шлейфе были все продукты неполного сгорания всего, что там было. Вещи, если вы посмотрели видео этого парня, вещи выпадают в осадок на собственность людей. Есть много вопросов, ответы приходят медленно. И вы знаете, первое, что вы поняли, well, теперь мы обнаружили хлориды винила в воде. Да. Я не шучу. Вы это найдете. Вы знаете, и мне казалось, что все течет и течет. Вместо того, чтобы знаете одна из вещей, которую я усвоил, это то, что вы говорите правду, вы говорите все. Вы говорите это первым, и вы рассказываете им, как вы собираетесь решить проблему. И ничего из этого не последовало. И я начал беспокоиться о том, каков будет конечный результат всего этого. Они эвакуировались на одну милю, и я говорил средствам массовой информации, что им лучше пройти полторы-две мили. Впоследствии после этого они проехали еще две мили. А затем в течение нескольких Нескольких минут они возвращали, через несколько дней они возвращали всех обратно. И это было почти как раз вовремя, чтобы открыть рейсы, и никаких испытаний не было. Должен быть какой-то план дальнейшей очистки и восстановления для тестирования. Да, если вы обнаружите асбест в своем здании, вы должны содержать и удалять его. Вы не должны выбрасывать его в соседний округ. Это просто кажется самоочевидным безумием. Так что я ценю то, что вы приехали на место. Это было действительно очень интересно и грустно. Спасибо вам. Стоит помнить, что в качестве одного из своих первых действий, возможно, своего первого действия в качестве президента, Джо Байден закрыл нефтепровод, который мы могли бы использовать прямо сейчас, на том основании, что было слишком опасно перемещать по трубопроводу что-то столь токсичное, как нефть. Вам пришлось отправить его по железной дороге. Так намного безопаснее. А потом, конечно, они проигнорировали железнодорожные линии, и вот мы здесь. Можно подумать, что в такой момент комики должны были бы радоваться. Здесь так много поводов для насмешек. Но это не не так, потому что они слишком боятся высмеивать людей, которые управляют правительством. Поэтому мы решили снять документальный фильм, и вот кто-нибудь в комедийном бизнесе еще достаточно храбр, чтобы говорить правду. И да, есть несколько человек, мы их нашли. Новый документальный фильм называется «Смерть комедии». Вот предварительный просмотр. Люди празднуют то, чего они не понимают и никак не могли понять, потому что нет доступных фактов. Это должно быть красным флагом. Мы не знаем, что это было, но нам это нравится. Это нехорошо. Так что на прошлой неделе «Патагон заявил, что сбил три объекта с неба». Мы до сих пор не знаем, что это было, но СМИ были в восторге. Так что же это было? Разве мы не должны знать? Пока мы стреляем ракетами по объектам, разве мы не должны их идентифицировать? Вот цитата советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Мы еще не обнаружили ни одного из этих объектов. Один в дебрях Аляски, другой в дебрях Юкона, третий над озером Гурон. Поэтому мы не можем определенно сказать, что это было. Что мы можем сказать, так это то, что у нашего разведывательного сообщества на данный момент есть убедительное объяснение тому, что они рассматривают, что на самом деле эти объекты являются доброкачественными. О, вы лжете! Вы лжете! Дикие земли Аляски — это американский штат. Если бы Хантер Байден заблудился во время забоя креком в дебрях Аляски, смогли бы мы его найти? Вероятно, смогли бы. Итак, so вы начинаете wonder, задаваться вопросом, сбивали ways? ли мы метеозонды. Like Похоже, they they что have. так have. оно и было. В Белом доме корень Жан-Пьер, которая не способна стыдиться, не стыдилась этого. Если окажется, как это выглядит, что президент и мистер Трюдо послали лучших истребителей, чтобы взорвать метеозонды с неба, сожалеет ли президент об этом и смущен ли он этим? Я не собираюсь забегать вперед. Ни в каком окончательном решении. Мы просто еще не знаем. На самом деле мы просто не знаем. В какой-то момент все это закончится, и она вернется в управление дорожного движения, с которого начинала. Вам придется получить новые водительские права. Она скажет, у нас просто нет доступных вещей. Это так просто, так идеально. Но в целом похоже, что Марк Милли наконец нашел врага, которого он может победить. К сожалению, это национальная метеорологическая служба. Дуглас Макгридер провел много времени в военной форме. В настоящее время он в отставке присоединяется к нам сегодня вечером. Дуг, я ненавижу смеяться над этим. Трудно понять, как реагировать. Как вы думаете, возможно ли, что американские военные сбили метеозонды, и насколько достоверно утверждение, что они понятия не имеют, что они сбили. Я думаю, что вторые утверждения очень правдоподобны. Они, вероятно, не знают, что они сбили. И я на самом деле не очень уверен, что то, что по их мнению они нашли в первом, тоже реально. Учитывая, что у китайцев есть 300 спутников, вращающихся вокруг планеты, 100 из которых обладают военными возможностями и технологиями наблюдения, по крайней мере, такими же хорошими, как наши собственные, вы должны задать вопрос, зачем вам возиться с воздушным шаром? Вам это не нужно. И у нас есть еще большая проблема. У нас есть другой ядерный взрыв в дополнение к тому, что у вас в который не получает никакого освещения. Это южная граница. 5 миллионов нелегалов прибыли сюда с тех пор, как президент Байден вступил в должность, в том числе тысячи граждан Китая. Где они? Что они делают? Есть ли у них работа? Где они живут? И это только в дополнение к китайцам, которые у нас уже работают в наших лабораториях, корпорациях, правительстве, университетах. Говорите о том, чтобы упустить, полностью упустить игру. Эта администрация даже не участвует в игре. Интересно, как вы лихо командовали I mean, танками во время Первой войны в Персидском заливе. Я думаю, что это было последнее танковое сражение в истории. Вы стреляли во что-то и не знали, что это такое. Я понятия не имею, что это такое, но мы просто собираемся это снять. Вот и все. Нет, нет. На самом деле, я отдал очень четкие приказы, чтобы никто не прожал ни одну цель, если они не были абсолютно уверены, что это враг. А это было нечасто. Многие люди хотели снимать с как можно большего расстояния. Но это очень важно сделать. И в данном случае case, я думаю, что люди из нарад выполнили свою работу. Я слышал, как люди говорили, «Разве они некомпетентны?» «Вы ошибаетесь». Они competent. компетентны. They've они видели подобные вещи в реактивном потоке в течение многих лет. Вы же не запускаете yeah, в него ракеты 400, стоимостью 400 долларов с нулем. Они на высоте, и к ним вообще be, не, не следует относиться негативно. негативно. Интересно, что у Джейка Салливана и его друзей на уме. Да. Я просто знаю I mean, по своему I ограниченному know, опыту, что, например, при охоте на птиц example, нужно убедиться, example, что эта птица, прежде uh, чем uh, убить uh, ее. Дук Макгрегор, я ценю то, что вы сегодня вечером высказались с такой точки зрения. Спасибо okay. вам. Thanks. Хорошо, спасибо. Возможно, вы помните, как нелегалы захватили аэропорт Эль-Пасо. Это казалось плохим знаком, но могло быть и хуже. Так всегда бывает. Сейчас бездомные, так называемые бездомные, переехали в международный аэропорт Чикаго. Охара. Бродяги, живущие в терминалах, спят у стойки выдачи багажа в одном, из самых больших и известных аэропортов мира. Как выразился один смотритель в это вышло из-под контроля. Никто из нас не чувствует себя в безопасности. И вы можете сказать это о самом городе. Реймонд Лопес, Олдермен, Чикаго. Он был очень редким голосом в этом городе, призывающим к здравомыслию. Он присоединяется к нам сегодня вечером из аэропорта Ухара. Олдермен Лопес, большое вам спасибо, что пришли. Что вы там видите? Такер. Добрый вечер, Такер. Когда мы прогуливаемся по аэропорту, четвертому по величине аэропорту в Соединенных Штатах, мы видели, что эти прекрасные ворота в Чикаго наводнены бездомными, где каждую ночь от двух до трехсот бездомных выходят из общественного транспорта и разбивают здесь лагеря, а также получают багаж во всех пяти терминалах. Все это время сверху доносится голос мэра, приветствующего любого из 65 ежедневных посетителей здесь, в этом крэтом флигеле, который мы называем аэропортом О'Хара. Как мог мэр Чикаго допустить, чтобы одна из его самых известных достопримечательностей в транспортном узле для всей страны была осквернена людьми мочащимися в нее? Я не понимаю. Они не просто мочатся в коридорах, они принимают ванну в туалетах. Они издеваются над тем, что здесь представляет собой Чикаго. И мы понимаем, что бездомность — это проблема, которую мы должны решить. Но превращение аэропорта Ухаров в приют для бездомных, для сотен людей ежедневно, когда мы пытаемся приветствовать здесь людей, когда мы пытаемся поощрять туризм, вернуть бизнес-калентуру, вернуть семьи в наш город. Их встречают только сотни бездомных, у которых проблемы с психическим здоровьем, которые могут быть вооружены, возможно, даже не одеты. Это не то, что это большое доверие в нашего мэра, в наш в город, и очевидно, что ей все равно, потому что она находится в 17 милях от него. В отличие от вас, он окружен телохранителями из городского финансового управления. Приближаются выборы. Она могла бы победить. Как это могло случиться? Прямо сейчас, такер на городских выборов осталось 12 дней и, как вы знаете, мы прилагали все усилия, чтобы у нее не было пути вперед. Но это удивительно, удивительно в таком городе, как Чикаго. Что у нас так много людей, которые прячутся за виной белых и привилегиями в качестве предлога, чтобы остаться с несостоявшимся мэром. Вместо того, чтобы привлечь ее к ответственности за то, что она сделала, и что она продолжает делать с этим прекрасным городом, они готовы остаться здесь, просто чтобы загладить свою личную вину за привилегии, или как там они это называют, как бы они это ни называли. И многие из нас продолжают сопротивляться. Я знаю, что в вашем шоу был и доктор Уилсон, который противостоит ей. Мы должны бороться с тем, что здесь происходит, чтобы стать опорой для каждого района и для каждой знаковой части Чикаго, которая наводнена бездомными, наводнена бандами, наводнена преступностью и тем, что должно быть гостеприимным городом для всех хороших законопослушных людей, которые хотят сделать этот дом своим домом. Это, пожалуй, самое острое описание современной политики, которое я слышал за долгое время. Полдермен Раймонд Лопес из города Чикаго, Спасибо вам. Спасибо вам, Такер. Это невероятно окручающая история, но верно и то, что когда появляется зло, оно всегда уравновешивается добром. И что-то подобное, похоже, происходит в штате Кентукки недалеко от Лексингтона. Церковная служба продолжается уже больше недели. Это похоже на пробуждение. Мы собираемся поговорить с кем-нибудь, кто там находится, и получить представление о том, что происходит. Мы сейчас вернемся. Становится все труднее и труднее объяснять многие вещи, которые мы наблюдаем в чисто политических терминах. Вы должны обратиться к теологическому языку, чтобы действительно понять это. Кое-что из этого просто зло, и кто знает почему, но это так. И многие люди начинают это понимать. И хорошая новость в том, что многие люди начинают больше думать о том, что происходит, когда вы умираете. Они начинают гораздо больше интересоваться духовной жизнью, которая уже давно практически угасла на общественных площадях. Так что вот признак того, что люди проявляют все больше интерес. Согласно университету, который является частным христианским колледжем в Уилморе, штат Кентукки, недалеко от Лексингтона. Неделю назад началась молитвенная служба, но она так и не закончилась. Она все еще продолжается. Люди просто продолжают приезжать со всего мира. Университет даже создал переполненные часовни, чтобы удовлетворить спрос. Вот как это выглядит. Так что мы постоянно слышим об этом. Об этом было не так много новостей, но это по всем социальным сетям, на самом деле на ТикТок, из всех мест, и сообщение о том, что люди летят из Сингапура и Новой Зеландии, чтобы присоединиться к чему бы то ни было. И вот мы подумали, что стоит выяснить, что это такое. Элисон Перфейдер, президент студенческого совета университета Эсберри, и она присоединяется к нам. Элисон, вы так добры, что пришли, спасибо вам. Что это, как вы думаете? правильно, что это такое. Вот что. Вот в чем вопрос, не так ли? А тема или библейский стих, которым мы все делимся друг с другом. Это вакуум 1. И Господь говорит, посмотрите на народы и наблюдайте, ибо в ваши дни я делаю нечто такое, во что вы бы не поверили, если бы вам сказали, это происходит, и мы с трудом можем в это поверить. Это кажется замечательным. Так много историй, вы видите их и думаете, что это совсем другое. Я не совсем понимаю, что это значит, но стоит узнать больше. Насколько я понимаю, это началось на совершенно обычной службе, и мальчик встал и начал говорить о своих собственных недостатках, flaws, а потом все просто. Что-то изменилось в атмосфере, и это никогда не заканчивалось? Это справедливо? И именно это и произошло. Поэтому здесь, в so университете Эсбери, три утра в неделю мы посещаем часовню ровно в 10 утра. Все студенты собираются вместе, и мы поем хвалу Господу, и мы слышим послания от оратора. И казалось бы, без всякой причины первого числа в среду, 8 февраля, это не закончилось. И это своего рода логистическая сторона того, что происходит. И затем, если говорить о более глубокой стороне вещей, то, что здесь происходит со среды, это молодая армия верующих, которые восстают, чтобы заявить о христианстве, вере как о своей собственной, как о молодом поколении и как о свободном поколении. И именно поэтому люди не могут насытиться. Это потрясающе. Значит, вы чувствовали, что нечто подобное должно было произойти, потому что, я думаю, все находит равновесие. Кто эти люди, которые придут? Откуда они придут? Мы не знаем большинства из них. Нам, очевидно, поступают звонки, сотни звонков на номер университетского коммутатора. Но у нас здесь есть друзья из Бразилии, из Индонезии, почти из каждого штата. И они просто продолжают приходить, и это неудивительно. Все так, как вы сказали, трагедии, подобные тем, что мы видели в Университете штата Мичиган, и даже дальше, вплоть до 2020 года, особенно сильно повлияли на наше поколение. И поэтому вам приходится задаваться вопросом, что же здесь сломается. И в этом случае Святой Дух ходатайствовал за нас здесь, в Избери и по всей стране. Я полагаю, вы не знаете, как долго это будет продолжаться. Uh, я не I могу вам этого you, сказать. Wouldn't, да и не хотела бы yes. гадать. Нет, вы бы этого не сделали. Эллисон, спасибо вам. Рад вас видеть. Я ценю это. Спасибо thank вам. Это really действительно так. Спасибо I вам. Я ценю то, что I вы меня пригласили. Конечно. Так вы помните Сама Бринтона? Бринтона. Он был всемирно известным экспертом по утилизации ядерных отходов Массачусетского технологического института, который руководил программой для Джо Байдена, пока тот сегодня находится в суде. Он обвиняется в краже женского нижнего белья из багажа в нескольких разных аэропортах, предположительно надев его. Кстати, в этом нет ничего. Чего странного, не судите строго. Сегодня это было на предварительном слушании по делу о краже сумки стоимостью 2000 долларов из аэропорта в Миннеаполисе. Адвокаты Бринтона подали несколько просьб о том, чтобы он присутствовал на слушании удаленно, заявив, что он цитирует его по вопросам занятости. Он уверен в этом. Судья отклонил эту просьбу, но судья удовлетворил гораздо более существенное требование Сэма Бринтона. Он согласился с просьбой Бринтона называть его МХ. Мы не будем гадать, как это произносится. Мэкс Бринтон вместо мистер Бринтон.